Скажите вот ваш вопрос. Да. Как, как вы считаете ваше тогда? Сейчас расслаблен, хорошо в голове. 30 лет был не расслаблен. нет. Сейчас, не, не. сейчас вообще можно, как говорится, идти куда хочешь. Ломас, слуги, литовский хулиган. Сколько аварий взялся нам ну, было? Ну что, в детстве сбили. Упал. Ага. С мотоциклом опять же. Ага. во Потом два конкретных аварии. Такие уже конкретные. Один на 100 километров в час летел с шлемом. А другой без шлема. Сам спрыгнул с коляски Правая нога на 3 см короче. Таз у вас получается вот сюда еще развернут. Получается вот сюда поджат. И вот сюда развернут. Получается подрезали головные боли у вас с 80 88 -го да, года, да, да. когда начались сначала панические атаки, да. а потом, значит, переросло, это уже Темнуло, леч и... лечили панические атаки психотропными, на с Да-да-да. Потом, значит, в 2012 году подрезали лестничные мышцы, да, потому что были уже перенапряжены. Ну и уже 2013 год разрезали здесь уже, да, да. вставляли позвонки, получается, соединяли между собой да, болтами. Весь резан перерезанный, но при этом под шеей очень много позвонков не на месте Не знаю, почему взрезали и не поставили позвонки на свои места Это, конечно, беда <coughs> грудное отдел у вас весь прорабатывает, наверное, поясница тоже улетевшая да? а Сработает простым водителем, получается, троллейбуса. Да? Так, я вам сейчас э, точки понажимаю, болевые Вы мне э, скажете по 10-бальной шкале ваши болевые синдромы Хорошо. То есть 10, чтобы понимали, как будто там ногу оторвало, да, то есть 8, было такое, соответственно, бывает, может быть и 0. Поехали. Здесь? Угу. В принципе, 3-4. Ну Здесь? То же самое. Здесь? То же самое. Здесь? То же самое, в принципе. Чем-то отличаются только стороны. Чувствительности потерян полностью, потому что здесь вот от спинного мозга, дай бог там, остался одна треть, может быть. Дальше. Здесь? Тоже ничего такого. Здесь то же самое. не может быть отсутствие чувствительности при таком смещении позвонков просто. С 1987 -го года главные боли, да, то есть и получается, что а, в связи с тем, что позвонки смещены, здесь чувствительность пот... Все, что ниже получается грудного отдела, все, что ниже середины грудного отдела, чувствительность почти потеряна. Потому что головная боль и боль шеи, и э, окранион, трапеция правая, занимает все силы, все боли. Если сейчас вы поговорите, что здесь ноль цифра, да, когда поставим здесь, вы будете чувствовать, здесь цифра появится, потому что при смещении таком, ну, ну, не может быть отсутствие боли. Получается, связывался с Виталием Казахевич с Украины, да, то есть, получается, 80 евро заплатил за консультацию, и э, он за вас не взялся, потому что сказал, что у вас синдром позвоночной артерии. Да. И отправил вас к кому? Жигло. Жигло? Да. Uh -huh. Но он помог? Ну... А, он вас, он вас психоневрологически лечил, получается? Антидепрессанты, релаксанты только, да? Да. Понятно. А почему повторно к Казакеичу не обратились? До... После курса ужегло. почему не обратились повторно к Казакеичу? Понимаете, ну как бы 10 раз человек или видит, или не видит, от того, что конфликт только будет. Вот. Не хрустит? Хрустит. Ага. Чуть-чуть сейчас растянем. Есть! Может сразу размякли. Еще не сделали ничего толкового. Я вам выровню. 3 сантиметра, то что разница была, нас выстрелили. Уй! Да. Дыши, дыши, дыши, дыши. больно было? Ага. Чувствительность появилась? Ага, ага, ну давайте попробуем. значит, у нас что было, что Здесь. Оценка. Оценка. Тоже угу. а, Оценка. Может меньше. Угу. Оценка. Тоже. -то. Оценка. Два. Угу. Оценка. Два. Оценка. Два. Оценка. Два. Оценка. Чуть три может. Угу. Сейчас уйдет все у нас в течение двух-трех. Двойка. Здесь. Тут уже Дес. Да, вот двойка. также, Так же. Здесь. Также. Так, же. Дес. Да, так же. Все, мать, расслабилась. Все. Рука так. Все. Все, больше не поднимается Уперлась Сейчас отремонтирую Давай Вот он Три ну, Все, нет перескока Как в юности Опять за мотоциклы возьмусь. А? А Опять мотоциклы возьмусь. Да? А ч? Ну, да. это, это, это секта. Мотоцикл это секта, мне кажется. <плёк> Оттуда ты можешь уйти только в инвалидное кресло. <плёк> Сейчас жена будет звонить, потом вашу верните все на место, да? <плёк> ушел, ушел в кругосветку на мотоцикле. <плёк> Бросил. Троллейбусный парк умирает без него. Троллейбусный парк с Вильнюсе. Загибается. Главный мотоциклист ушел. Так и думал, надо не кушать и в туалет сходить, чтобы нечаянно... Не знать анализа? а что ты было? Да, кажется, я не знаю. Вам когда-нибудь самому делали вот это? Конечно. А вы думаете, откуда взялось? Только через меня. 15 лет назад у меня все, что ниже не работало. Я только на локтях двигался. Я парализованный был. Почему миру сказал почему? откуда это родилось? Индия, Китай. А вот откуда тут собрал Да, это понимаете, просто... боль то какие-то есть, они. Но я.. Ну как? Я, чу... я знаю, что такое болезнь. А то вот давит. Боль болью, а когда давит, ну. ну вот. Сейчас давит. Ну, пока здесь чуть-чуть вот. Ну, это я потяну, потому что мышца, она... У вас эта мышца справа, она в два с лишним раз больше, чем левая. Левая не работает вообще, она мертвая. Uh -huh. Поэтому, конечно, где-то вот поворачивали, где-то чуть то потянули. Это, наверное, Но она по и вас... как падал, да? Да, не... Бог его знает. Это вот... Сколько у вас операций-то было? Поясница, анатомические идеи. То есть у вас можно хоть в музей. Сейчас кому, грубо говоря, к нейрохирургу или кому-нибудь покажи, что у вас такая поясница, скажет, как не бывает. А я скажу, а кому показывать, если они этого не знают, как плохо было? Ну, и не знают. Ну. Давайте так. У медицины нет задачи вас вылечить. А, и просто смалкивай, да? Еще раз, типа, и... нет задачи вас вылечить. Есть задача вас лечить. Вы должны долго ходить, пить таблетки, делать уколы, вам будут делать операции и так далее. Но конечный результат ваш, это не ваше здоровье. Конечный результат, чтобы вы перестали жаловаться в данный момент вот на эту ситуацию. Поэтому вам здесь резали, там резали, тут резали, так резали. А нужно было шейные позвонки поставить на место. Вот это надо было сделать, и все. Сейчас вот вас тут, вы были, тут немножко потрясло, может быть, немножко потряхило. Это что такое потряхило? Я соединил провода, угу. и мозг начал проверять. Ага. Это заработало, это заработало, это заработало. Перезагрузил какой да, да, да, да, Но вы понимаете, я в данный момент, ну я не знаю, как объяснить. Э, то, что я чувствую, мне уже хорошо. Вы не дерганы. Вы когда ко мне зашли, у вас очень много навесчивых движений было. Вот может быть. Да, вы, вы есть какой-то весь выдерганный, какой-то какой вот раздражение было. Мне это а самое вот... главное. А сейчас потому что, вот, вот это все, она доводит человека до такой степени что не только антидепрессанты тут вообще пойдешь хорошо не ушел куда-то я как-то прийти в себе не могу что это все как бы закончилось? да ну закончится то закончилось что что, что закон болит понимаете я столько прошел там врачей ну давайте будем наблюдать и смотрите, у нас вот WhatsApp Viber все это работает, и а вы бы мне бы очень хотелось, чтобы вы там, ну, описались там, ну, какие ощущения и так далее, может, э, видео. Не, не, нет, просто можете написать, там, тут болит, так не болит, или там прошло, или это такие ощущения. Точно, если но что. Я мы... вот спокойно, я теперь даже, вы понимаете, те боли, ну и те боли, ну, как говорится, вот тут болит, да, да, да, да. но это стучали вы, да. не гладили. Не, не, не, ну это понятно. А да. вот в общем виде я уже расслаблен. Да. Хоть и болеть не да. ну, скажите вот ваш вопрос. Да. Как, как вы считаете, ваше ощущение тогда? Сейчас расслаблен. Хорошо, в голове. 30 лет был не расслаблен, не, сейчас Нет, не. сейчас вообще можно, как говорится, идти куда хочешь. Спокойно. Немножко болевое ощущение здесь осталось чуть-чуть. В данный момент позвонки от того, что. Отключали. Ну, это ударил, да. Тутин чуть-чуть так. Ну, сюда. это он еще растянут, да. Да, А то есть. зашел весь, как электрически весь зашел. Вы видите, да. И а я сейчас там... раз разговор, да. манера речи сейчас спокойная, размеренная. Да, да, как будто я принял чуть-чуть чего -чуть... Это не я. я. Я помидал, просто чай. Ладно, давайте.